Что такое оптимизация текстов под SEO? Напоминаю, тексты мы можем писать для разных вещей. Мы можем писать текст для того, чтобы его прочитали, для того, чтобы с ним хотели поделиться, и, конечно же, чтобы его увидела поисковая система. Оптимизация текстов под SEO – это и есть оптимизация написанного вашего классного текста под ключевые слова поисковой системы.